Открытый диалог. Диалог. С Александром Непомнящим. Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете Радио Народная Волна на Статья 1590М на нашем веб-сайте радионвc.com. Кстати, не забывайте регистрироваться на нашем сайте. Нас ждут обновления. И, конечно, в Ютубе и с помощью бесплатного приложения. Ну и нашу программу продолжает разговор, встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Начать я хочу вот с чего. На днях, выступая в Кнасти, Беннет заявил, что не ведет переговоров о создании террористич... арабского террористического государства в сердце Израиля. Соответствует ли это действительности? Ой, Сергей, действительно это... Об этом сейчас придется говорить, потому что это все очень серьезно и очень печально. Но хочется начать, по крайней мере, нашу передачу все-таки с очень хорошей новостью, которую буквально где-то полчаса назад мы получили все. И новости из Америки, из Висконсина, из города Киноша. И есть в Израиле такое выражение: есть судьи в Иерусалиме. Имея, имеется в виду, что правосудие в Иерусалиме как бы еще существует. Ну, насчет Иерусалима я сейчас не знаю, что вам сказать. А вот по поводу города Киноши, есть судьи в городе Киноши, ну, или, может быть, точнее сказать, есть присяжные в городе Киноши. И Кайл Риттенхаус, молодой парень, который застрелил двух погромщиков, таким образом предотвратил, возможно, целый каскад разрушений и, может быть, даже смертей людей, оправдан по всем обвинениям. И это, безусловно, очень хорошо и для этого парня, который, судя по всему, действительно хороший парень. И это очень хорошо для Америки, потому что, в конце концов, все-таки это показывает, что, что Америка еще жива, Америка в лучшем смысле этого слова, те ценности, о которых мы постоянно говорим, которые последние годы подверглись столь жесткому форматированию и сминанию, уничтожению, подавлению, все-таки еще жива настоящая Америка. И она сегодня показала, что можно, можно по-другому. Можно не через БРЛ, через Байдена, через возвеличивание уголовника, который, грабителя, э, угрожавшего пистолетом беременной женщине, когда он пытался грабить что пытался грабить этот твой и так далее. Так что, безусловно, это очень хорошая новость, и я поздравляю всей души Америки. Очень хотелось бы, чтобы у нас в Израиле тоже, тоже было так. Ну а теперь как бы, к нашим, к нашим израильским делам. Действительно, стоя на трибуне спикера в Кнессете на прошлой неделе, Премьер-министр Нафтали Беннет торжественно сказал, никаких переговоров о создании террористического государства в самом сердце Израиля не ведется. Надо заметить, что Беннет был вынужден сделать это заявление, поскольку его э, политическая оппозиция настаивает на обратном. И его бывший политический партнер, э, депутат Неста Бецалель Смотрич, еще недавно это был, в общем-то, единый блок, политический правый блок, справа от Ликуда, Смотрич и Беннет, сейчас это, конечно, уже не так, так вот, Смотрич собрал необходимые 40 депутатских подписей, вынудив Беннета предстать перед Кнестом на прошлой неделе и отвечать на вот самые неудобные вопросы. Смотрич и его товарищи по оппозиции, включая Ликута, убеждены, что крайне левое правительство Беннета, в котором крайне левые действительно полностью доминируют, стремительно движется к созданию террористического государства палестинских арабов в самом сердце Израиля. И вот события прошедшей недели показали, что несмотря на отрицание Беннета, Оппозиция все таки права. В среду в норвежской столице, в Осло, на свою полугодовую конференцию собралась так называемая компания или комитет, специальный комитет по связям. Он называется по-английски Ad-Hoc License Committee, AHLC. Это консорциум правительств, которые являются донорами, поддерживающими палестинскую автономию. Он был основан в 1993 году, сразу же после того, как на ужайке Белого дома был официально инициирован тот самый печально известный мирный процесс между Израилем и Организацией палестины Палестина. Этот процесс был назван процессом ОСО, поскольку секретные переговоры, которые привели к официальному мирному процессу, но опять же мирный, конечно, тут надо брать в кавычки, были начаты именно в этом городе. И вот этот комитет по связям стран, правительств, доноров, финансирующих палестинскую автономию, он как бы собирается и служит двум целям. Правительство-доноры собирают средства для финансирования и поддержания механизмов институтов управления в палестинской автономии, контролируемой ООП, И предполагается, что эти институты и механизмы станут основой будущего государства для палестинских арабов. Но кроме того, страны-спонсоры также финансируют проекты, направленные на развитие экономики и автономии. Ну так это на бумаге. С 1993 -го года через этот самый комитет и другие международные донорские механизмы власти автономии получили больше иностранной помощи на душу населения, чем какая-либо страна за всю мировую историю. Там суммы фантастические, то есть это в десятки раз больше, чем э, количество денег в пересчете на душу населения, которые получила Германия после войны. То есть на те деньги, которые получила автономия, они могли там построить э, ну, Дубай, не Дубай, но, по крайней мере, э, очень богатую э, автономию бурно развивающуюся с мощной экономикой. Но, несмотря на все это, палестинская автономия так и не сформировала функционирующую экономику. То есть там ничего нет. Деньги только приходят и исчезают, как в болоте. И Ясир Арафат и его преемник Махмуд Аббас, ну, равно как и все их соратники, они предпочитают: вместо этого, вместо того, чтобы строить экономику, использовать средства на террор, поддерживающий их липтократию. То есть э, зачем строить детские сады, водопроводы и так далее, если можно просто э, брать деньги, часть их использовать на создание армии, которая терроризирует и собственное население, и Израиль, ну а часть просто распихивать по банкам по всему миру до своих счетов. Конечно. И вот по мере того, как все больше и больше стран доноров осознавали, что на самом деле их деньги тратятся вовсе не на какие-то благие идеи. Ну, может быть, это меньше волновало чиновников, распределявших деньги, но все-таки западные страны это же не Беларуси, и там есть некоторая отчетность, и люди начинают задавать вопросы, когда в прессе появляется все больше и больше информации о том, что в палестинской автономии царит просто чудовищная коррупция, когда верхнее руководство автономии разбирает все деньги. Деньги не попадают на тех условно несчастных арабов, они а не несчастные на самом деле, которые, как бы, на которых они были выделены. Общество начинает роптать, задавать вопросы, и правительство, конечно, пригодится делать какие-то выводы. И вот финансирование палестинской автономии стало сокращаться. И за последние десятилетия упало примерно на 80%. И если в 2011 году страны-доноры предоставили автономии 1,1 миллиарда долларов, то в 2020 году, то есть 9 лет спустя, эта сумма снизилась уже всего лишь всего лишь, до 500 миллионов долларов. И в этом году ожидается, что автономия получит всего 184 миллиона долларов. Опять же, всего это слово такое не очень подходящее для таких сумм. Большая часть европейской помощи автономии э, была заморожена. Исследования того, как были использованы эти средства, показали, что 40% донорских средств, полученных автономией до получ получателей, не дошли. На самом деле, конечно, больше, но какую-то часть они сумели действительно списать. Вот, например, видите, всего лишь за 100 миллионов под, э, починили э, какой-нибудь водопровод там у старушки. А вот покрасили стенку еще за 50 миллионов. Но это только 60%, а 40% не даже объяснить не могут, куда они и более того, исследования показали прямую связь между фондами Евросоюза и палестинским террором. То есть Евросоюз дает деньги. Он, конечно, не пишет на этих деньгах, это деньги, чтобы убивать евреи. Но в итоге оказывается, что эти деньги именно для того и служили, чтобы убивать евреи, поплатить террористов. И вот за исключением Катара, который финансирует Хамас в Газе, арабские государства в основном тоже прекратили финансирование палестинской автономии. Это уже было в отместку за осуждение палестинскими арабами соглашения Авраама в прошлом году арабские государства прекратили всякую помощь автономии. И хотя в этом году она была восстановлена, переводимые суммы составляют лишь небольшую часть того, что было в прошлом. Например, в 2019 году правительство арабских стран, доноров, предоставили автономии 265 миллионов долларов. А в этом году автономия получила от них лишь 32. И администрация Трампа в свое время прекратила американское финансирование автономии. В 2018 году, после принятия Конгресса, Закона Тейлора Форса. Этот закон был назван чисто американцем. Тейлор Форса, ветерана армии США. Он воевал в иракской войне. И он был убит арабским террористом, когда был как бы, в своей университетской поездке в Израиле в 2015 году. И вот закон Тейлора Форса, мы о нем говорили уже много раз, он запрещает Америке, американской администрации финансировать автономию, пока та выплачивает зарплаты заключенным в израильских тюрьмах осужденным террористам и семьям погибших террористов, потому что что происходит? Израиль арестовывает террористов, осуждает их все по закону, по суду. То есть эти люди убивали евреев или собирались убить, и они садятся в тюрьму, сидят в тюрьме, и в это время им автономия платит как бы пенсию. Причем чем больше ты убил евреев, тем более, чем более тяжелое у тебя преступление, тем больше денег ты получаешь. Ну а если этого террориста сумели ликвидировать во время теракта, то тогда его семья получает эту пенсию. И эти деньги идут прямо из тех денег, которые европейцы, американцы платят в автономии. И Трамп сказал, что-то как-то странно вообще звучит, что мы даем деньги, а эти деньги потом идут террористам на содержание террористов. Нет. Вот закон Тейлора Форса. Сколько вы выдали террористам, столько мы удержим из тех денег, что мы вам даем. Но надо заметить, что европейцы и американцы не просто так проснулись однажды утром и решили прекратить финансирование коррумпированной автономии, которая спонсирует террор. Их решения были результатом десятилетней кропотливой работы правительства «Натаньял», которая сумела убедить их в том, что деньги для автономии — это деньги, потраченные по меньшей мере неэффективно. То есть мы не говорим о том, что это деньги, идущие на убийство евреев. Говорить с европейцами об этом, может, было бы бессмысленно но говорит о том, что вы даете деньги на то, чтобы не водопроводы чинили, а они просто разворовывают эти деньги, как-то не красиво. Ну, и долгое время израильские левые э, очень упорно наставили на том, что можно одновременно поддерживать Организацию освобождения Палестины и противостоять террору палестинских арабов. Собственно, это утверждение было главным обоснованием процесса Осло. Но массовый рост террора палестинских арабов с момента создания автономии в 1994 году он непровержимо доказал совершенно обратно. И поэтому вывод-то простой. Если вы хотите предотвратить террор палестинских арабов, вы не должны предоставлять организации освобождения Палестины деньги, оружие и легитимность. Поскольку именно О была и остается архитектором террора палестинских арабов в частности и, по сути дела, вообще современного террора в целом. То есть, конечно, его придумали не об, если так говорить, делать экскурс в историю. Его придумали в КГБ. Это был... Э, 1968 год, когда э, КГБ под руководством Андропова, тогда главы э, КГБ, если я не ошибаюсь, решили устроить на Ближнем Востоке Дальний Восток. У них очень хорошо получилось тогда с Вьетнамом, они решили такой же Вьетнам разыграть на Ближнем Востоке. И они стали ловить вот этих самых э, мелких террористов арабских, которые там шлялись по Иордании э, и занимались мелкими пакостями, и выращивать из них уже настоящих профессиональных э, диверсантов. Их э, тренировали в Москве, их тренировали в БДР, в Румынии. Об этом потом очень хорошо писал генерал э, и он как же его фамилия была, не помню, прищепа. Румынский генерал э, спецслужб, который бежал в Америку, и об этом очень хорошо потом написал. И вот все эти первые теракты э, против э, гражданских самолетов, это все было сделано КГБ. Как бы, но фактическими исполнителями были вот эти самые палестинские арабские террористы. Об была самая крупная из них, она постепенно, как бы, их всех передавила или подняла под себя. Вот. Но, в общем-то, действительно, они во многом являются создателями современного террора в целом. И этот злобный дракон, он ведь никогда не менял свою шкуру. То есть они даже не пытались сделать вид, что они изменились. Просто левые хотели сделать вид, что они как бы видят изменения. И те даже не и точно так же, если вы хотите предотвратить создание террористического государства в самом сердце Израиля, о чем Беннет тут говорил, вы не должны финансировать автономию, которая контролирует СОО. Потому что все средства, которые не разворовываются лидерами автономии, небольшое количество, но все таки какое-то тратится на развитие военных, политических и экономических инфраструктур. Террора террористического государства палестинских арабов в самом сердце Израиля. Во время своего длительного пребывания на посту премьера, Натаньял и его правительство при поддержке целого ряда израильских э, неправительственных организаций и общественных структур приложили огромные усилия для того, чтобы убедить Конгресс США, и они также пытались работать с администрацией Обамы и с Трампом, конечно же, прекратить финансовую поддержку автономии. И то же самое они делали с европейскими правительствами и парламентами. И это неустанная работа, не то, что их просили, говорили, ну, европейцы, ну, пожалуйста, не давайте деньги, они же нас убивают, Это бы не работало. Понятно, что сказать европейцы, не давайте арабам деньги, чтобы они нас не убивали, это бессмысленно. Европейцы, может, даже и больше, но когда ты им говоришь, что, а вот смотрите, общество Германии, общество Франции, вот вы отправили своих кровных налоговых сбережений в автономию такую-то сумму. Вы думали, что это что-то сделает лучше простому арабу, который страдает от цинистской оккупации? Да он ее просто даже не увидел. Он ее не получил. Это все село на щитах обумазанной его прихвостной. И вот эта работа постепенная, очень аккуратная, очень кропотливая. Такой труд, вот, с выражением муравьиный труд, то есть ножечку, по кусочку, потихонечку. Она сделала для американцев и европейцев, на самом деле политиков, прежде всего, невозможным дальше закрывать глаза на массовое хищение средств, автономии и перевод миллиардов долларов э, на финансирование и стимулирование террора. А теперь что происходит? Теперь Беннет использует свое заявление о том, что мол, никаких переговоров не ведется, для того, чтобы попросту скрыть тот факт, что действия, которые предпринимаются им самим его министрами, Имеет абсолютно такой же эффект, что и переговор. То есть, да, действительно, он не ведет переговоры о создании государства. Но все, что он делает сейчас, это, по сути дела, приближает нас и формирует, и создает, и оформляет это самое террористическое государство в сердце Израиля в идее и И в первую очередь речь идет о том, что Беннет и его правительство энергично сметают все, чего добилось правительство Натаньева. Все прошлые действия Натаньяу, которые были направлены на то, чтобы лишить автономию финансовых средств для ведения террористической кампании, теперь сводятся на ней. Хуже того, все попытки лишить палестинских арабов географических и политических средств для создания террористического государства в самом сердце Израиля, тоже обращаются в То есть Натаньяу многие обвинялись в том, что он, мол, не отменил, не денонсировал соглашение ОС. И действительно, это был подход не Натаньяу. Натаньяу поступал не так. Он не говорил «я денонсирую соглашение ОССР». Он просто шаг за шагом, медленно-медленно, каждый раз, когда появлялась возможность, он уничтожал от этого как бы, строения, от этого структуры еще кусочек. Подрубал это, это ужасное э, строение Осла и фактически осушил это болото. Часа миллиметр за миллиметр. Он лишил их финансирования, он закрыл им И вот теперь все это откатывается семимильными шагами назад, Потому что новое правительство как бы не ведет переговоры. Действительно, Беннет не ведет переговоры с Абумазом о создании государства. Это правда. Но все, что он делает, он как бы все, что Натаньял построил, все, что Натаньял сушил, он снова заполняет эту территорию болотами. Делегация Израиля в Осло на эту самую конференцию стран-доноров возглавляет и министр регионального сотрудничества Исао Ифарадж. Это представитель арабского сектора Израиля. Араб из партии Мэр, крайне левой партии, которая, собственно, уже давно написала, что она не Северская партия, ну, иначе бы этот араб там не был бы в этой партии. И вот он возглавляет делегацию правительства Израиля на этой конференции. При этом Фарадж, он прибыл в Осло за несколько дней до открытия конференции, чтобы присоединиться к главе как бы, руководства автономии Мухаммеду Штали. Они его называют главой правительства. Но глава правительства все таки у государства, автономия — это не у государства. Глава как бы, кабинета исполнительной власти палестинской автономии Мухаммед Штаи и вот Фарадж они вместе лоббируют европейцев, арабов, американцев, чтобы те выделили больше денег автономии. И Фарадж и штая просят доноров взять на себя многолетние обязательства, которые обеспечат э, автономии миллиард долларов в год, миллиард долларов в год, то есть как в старые добрые времена. Но Фарадж не единственный член кабинета министров Израиля, который занимается сбором средств для автономии. Министр обороны Бенни Ганс с Бенни Гансом вообще на этой неделе была очень смешная история, Может, мы потом об этом поговорим. У него он себе взял на работу человека, тот оказался шпионом стиранским. Сам взял в обход всех структур Шабака, Шабак теперь говорит: а как же так случилось? Ну, не важно. Так вот, министр обороны Бенни Ганс теперь э, тоже принимает участие в этой акции по сбору денег. Не для Израиля, а для автономии при том, что эти деньги пойдут в первую очередь на тюров на убийство евреев. На этой неделе издание э, израильской ГААРЭС сообщило, что ГАНС направил своего старшего советника Зора Пальти в Вашингтон просить администрацию Байдена оказать давление на европейские и арабские правительства, чтобы те увеличили свои взносы автономии и финансирование крупных проектов, направленных на расширение экономики и автономии. Но мы же понимаем с вами, что расширение экономики там на бумаге только. В реальности это все деньги растекаются по карманам этих террористов или идут на убийство. И все эти усилия министров Беннета, Фараджи и они не просто финансируют поддерживающую террор автономию, они подрывают будущую способность Израиля бороться с международным финансированием палестинских арабских террористов. То есть все, что делал Натаньяо, кропотливо, шаг за шагом, миллиметр за миллиметром, они теперь все это взрывают к чертовой матери, чтобы все, так сказать, все откатывают назад. Тем временем под руководством откровенно антиизраильского демократа, конгрессмена Энди Левина. да, То, что он еврей, ничего не меняет. Он антиизраильский э, конгрессмен, и нужно четко понимать. Он хочет уничтожения Израиля. Мы об этом как-то уже говорили. Так вот, этот Энди Левин и группа членов Конгресса в настоящее время продвигает законопроект, призывающий США в обход закона Тейлора Форса вновь открыть представительство ОП в Вашингтоне и возобновить финансирование автономии. Оба этих действия, открыть представительство в Вашингтоне и возобновить финансирование, они запрещены законом Тейлора Форса, поскольку автономия продолжает выплачивать зарплаты террористам и пенсии семьям погибших террористов, даже не скрывая этого. Но как сможет Израиль, лоббирующий правительство всего мира с целью финансирования автономии, финансирующий террор, возражать против этих, этого законопроекта? То есть сейчас Израиль придет. И что он скажет? Наоборот, Энди Левин скажет, даже если уж сам Израиль просит дать им денег, так что же мы мы будем святее Папы Римского, да? извините за Каламбур. Сбор средств для автономии, однако, это не единственный способ, которым правительство Беннета способствует террору палестинских арабов. Э, недавно правительство одобрило тысячи разрешений для палестинских арабов на строительство в так называемой зоне Си, в Иудее Самарии. И при этом отказалась разрушить тысячи незаконных построек, возведенных палестинскими арабами в этой зоне Си. И это, по сути дела, стратегический подарок террору, потому что именно в зоне Си сосредоточены все еврейские общины иудеи и самарии. Все еврейские поселения находятся в так называемой зоне Си. Зоны А и B, они уже и так под контролем автономии, под контролем террористов. Так вот, в зоне Си находятся все поселения. И арабы там строят законные и незаконные. Незаконное не разрушается, а законом даются еще больше как бы разрешений. И целью этого масштабного средства палестинских арабов в районе Си не является сокращение перенаселенности в контролируемых автономии район Эйбер. Не то, что там, как бы, у них прямо такая плотность населения бешеная, что им жить нет. Наоборот, там же, на самом деле, огромное количество мертвых душ. Там все, кто могли, бежали из этой автономии, потому что жить там невозможно. Не из-за израильской, конечно же, оккупации, которая там нет. А из-за вот этого руководства автономии, которое это и террор, и диктатура, и казнократство, и коррупция, и реки это все, что хотите. И все, кто хоть немного могли как-то себе это позволить, они просто бежали. И вот когда-то Гайбхор даже приводил письмо, цитировал письмо одного парня арабского, где-то 90-х годах рождения, который сказал, что, собственно, из его класса осталось трое из 30 человек. Все остальные уехали. То есть молодежь оттуда бежит. Перенаселенности никакой нет. И э, поэтому районы, эти А и Б, где живут рабы в своих городах, в своих деревнях они от них не переполнены. Цель строительства арабского в зоне Си очень простая, это политическая цель. И задача превратить все еврейские населенные пункты из относительно безопасных, процветающих передвиги поселков и городов, как это сейчас, в изолированные анклавы, уязвимые для террористических атак, такими прежде никогда не были. Господство палестинских арабов в зоне Си также превратить такие израильские города, например, как Иерусалим или Кварсаба. Пограничные города, во многом аналогичные тем городам и поселкам, которые находятся на границе с сектором Газа и регулярно подвергаются обстрелам и бомбардировкам. Штаи, Штай, партнер Фараджа и Ганса по сбору средств для террора палестинских арабов, обычно на Западе видится людям, таким вот умеренным технократом, благодаря своему английскому языку, хорошему и университетскому образованию. Но в реальности позиции Штаи столь же фанатично антисемитские и воинственные, как и у любого другого джихадиста. Вот, например, выступая перед делегатами на ежегодной конференции правящей фракции ФАТХ в июле, Штай заявил, что евреи не имеют никаких связей с страной Израиля или с библейским израильским народом. Современные евреи, по словам, это просто потомки Хазар VI века, поэтому им нечего делать стране Израиля, они должны все убираться куда-нибудь там в Хазарию, в смысле на Кавказ, куда-то, на Волгу. А на конференции по изменению климата в Глазго недавно в начале этого месяца, да? Штай адаптировал старинный антисемитский кровавый навет о евреях, которые отравляют колодцы, к современному контексту. По его словам, жители еврейских поселков в Иудее и Самарии загрязняют природные ресурсы Палестины. На самом деле, те, кто хоть раз был там, в этих краях, они знают, что все ровно наоборот, что арабы специально засоряют источники воды, чтобы как бы было хуже евреям и превращают некогда цветущие районы, людей Самалии, в клаки, просто дурнопахнущие. Например, там Киугота Иерусалима, Там страшные вещи происходят. Евреи пытаются как-то это очищать, а потом приезжает Штай на конференцию в Глазбе и говорит, что вот евреи засоряют э, Палестину. И, наконец, вот недавно, на неофициальном бритинге для израильских арабских журналистов в конце сентября, Штай сказал, что если Израиль не подчинится всем территориальным и политическим ультиматумам и требованиям ОПП, то автономия объединит свои силы с арабским обществом Израиля и образовав единое руководство, и, ведя войну на уничтожение, кстати, так сказать, разгромит и уничтожит еврейское государство. То есть, может быть, это, конечно, вишь-фулсинки. Нет у них таких сил, чтобы разгромить и уничтожить Но сам подход — это те люди, которым мы собираем сейчас деньги. Просто вдумайтесь. Израиль передал им полмиллиарда своих собственных шекелей. Но еще теперь бегает по всему миру и требует, чтобы другие платили им. И все это нас подводит, конечно, Босу Штаре, председателю автономии и главе ООП Махмуду Аббасу. В сентябре Аббас поставил Израилю ультиматум на генансамблее ООП. Он сказал, что Израиля есть год, чтобы сдать ему иудею Самарию и Иерусалим. Если Израиль этого не сделает, ООП откажется от признания права Израиля на существование. Вот так просто. В словами, он сказал Израилю, что если тот не сдастся, то автономия возобновит свою террористическую войну против еврейского государства. Вот так это все выглядит. Теперь надо еще понимать, что отказ правительства Беннета от политики Натаньяу, он как бы, возможно, идея была в том, чтобы открыть новую эру дружбы между Израилем, демократами и постнационалистическими западными европейцами. То есть, мол, типа, Натаньяу сдерживал автономию, а я сейчас им все разрешу, я буду такой хороший, меня полюбят демократы и европейские левые, и у меня будет с ними все вас. Могла быть такая позиция Беннета. Но произошло совершенно обратно, потому что вы же знаете, что кого уважают сильно, кого презирают слабо. Байден с радостью готов проигнорировать закон Теора Форса и профинансировать автономию. И как бы то, что Израиль помогает этому, фактически, его очень устраивает. Но при этом его администрация с каждым днем становится все более враждебной по отношению к Израилю. На прошлой неделе США воздержались при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН. По резолюции, одобряющей так называемое право на возвращение арабских палестинских беженцев. О чем идет речь? Речь идет о том, что арабы говорят, что мол, Израиль должен позволить вернуться кавычка, вернуться, арабам, которые бежали в 1948 году из, э, с территории Израиля, вот в Израиль и в иудею самарию Теперь э, мы знаем, что, собственно, с тех пор прошло некоторое время, и... Э, даже если мы согласимся с тем, что 400 тысяч арабов покинуло тогда территорию Израиля, то, в общем, из этих 400 тысяч уже мало кто остался. В лучшем случае, четвертое, пятое поколение. При этом миллион евреев уж убежало, было вынуждено бежать из арабских стран. Ушли голыми боссами. И э, никто, так сказать, не, не предлагает им вернуться в эти арабские страны. И совершенно понятно, и это, разумеется, понимает администрация Байдена, что требование палестинских арабов о праве на возвращение или беспрепятственной иммиграции миллионов арабов иностранного происхождения в Израиль и автономии является требованием уничтожения Израиля. То есть если бы Израиль согласился на такое возвращение, то они бы нагнали сюда столько миллионов, чтобы, так сказать, схлопнуть Израиль со всем. При этом нужно понимать, что беженцами считаются не так, как в любом нормальном месте. То есть... Обычно по определению, вот если человек прожил где-то лет там, хотя бы 30 лет на каком-то месте, а потом бежал оттуда, то он считается беженцем. Он прожил 30 лет в каком-то месте, он считается беженцем. В отношении палестинских рабов другой закон. Достаточно было прожить два года. Два года до 1948 -го года. То есть с 1946 -го года по 1948 год, если ты два года прожил на территории от того, что стало Израилем, ты уже считаешься беженцем. Почему? Потому что... Э где-то к 1946 году британцы нагнетались, как бы собрали сюда огромное количество мусульман по всему, со всего мира, со всей со империей. Тут были суданцы, были пакистанцы, были жители Бангладеша, жители мусульмане из самых разных мест. И их привозили, потому что евреи вкладывали деньги в развитие производства, нужны были рабочие руки. Англичане не пускали сюда евреев. И здесь, кстати, сюда стекались как бы экономический такой вот развивающийся район, сюда стекались люди, и англичане специально привозили сюда мусульман, потому что хотели сорвать евреям вот этот план создания государства. И поэтому, если мы начнем разбираться, то, собственно, вот как бы коренных арабов их совсем немного. Их, может быть, останется несколько считанных тысяч из-за тех 400 тысяч, которые отсюда бежали. А остальные это будут жители, в лучшем случае, Сирии, Ирака и, кстати, Иордании и Египта. А на самом деле еще и более дальних районов. Но если они хотя бы два года успели здесь пожить, они уже считаются беженцами, все их потомки получают помощь, спонсорскую и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, можно пригнать в Израиль сколько хочешь миллион. И все это правительство Байдена прекрасно понимает, и при этом воздерживается от требований голосования в Генеральной Ассамблее ОН по резолюции, одобряющей вот это самое право на возвращение, так называемое. То есть пока правительство Израиля бегает по миру, собирая деньги для создания террористического государства палестинских арабов, Вашингтон уходит от ответа на вопрос, поддерживает ли он существование Израиля. Короче говоря, если рассматривать заявление Беннета в контексте реальной политики его правительства, становится ясно, что его заявление было откровенной фальшивкой. Потому что не нужно вести переговоры о создании террористического государства в самом сердце Израиля. Вы можете просто собрать деньги на его создание, дать его лидерам контроль над территорией, которая понадобится им для нападения на Израиль. И убедить международное сообщество в том, что Израиль хочет чтобы те финансировали террор палестинских арабов. Все тогда сложится само собой. Это именно то, что делает Беннетт, понимаете? Это именно то, что он делает. Он не ведет переговоры, но он им дает деньги, он собирает для них деньги, он обеспечивает им легитимность и создает плацдармы, с которых они смогут атаковать Израиль. Правительство Натаньяо потребовалось 10 лет, чтобы исправить ущерб, нанесенный Израилю в результате катастрофического процесса ООСО. А теперь мы находимся в ситуации, которые понимаем, что нам потребуется еще очень много лет в будущем, чтобы исправить тот ущерб, который правительство Беннета наносит стране сегодня. Да. Вот такие вот э, неприятные вещи. Но давайте сделаем перерыв и потом продолжим наш разговор. Да, буквально через несколько минут вернемся и продолжим. Если будут вопросы, уважаемые дамы и господа, телефон студии 847-400-5200, но уже после рекламы. Открытый диалог. Диалог. Диалог. Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу «Открытый диалог». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Давайте попробуем принять первый звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. А, уважаемый Александр, скажите, пожалуйста, вот те они, которые голосовали за вот эту, э, это сборище, так называемое правительство, они понимают, что происходит? Или они а, остаются в таком счастливом неведении, как бы все хорошо Прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. И если они понимают, можно ли что-то, ну как-то какие-то невыступления делают, какие-то демонстрации, какие-то протесты или вообще ничего не происходит? Спасибо большое. Ну, во-первых, мы говорим, конечно, о тех избирателях, которые голосовали за две правые партии, партию Сары и партию Беннета, переметнувшиеся в левый лагерь как бы предавшие своих избирателей. Вместе эти партии получили 13 мандатов, то есть 10% КНЕС от голосов избирателей. И сейчас они в общем обе как бы не проходят электоральный барьер. То есть, безусловно, огромное количество людей, которые за них проголосовали, сейчас в бешенстве и разъярены, и голосовать за них не собираются. Вместе с тем в сети есть огромное количество людей, которые по-прежнему поддерживают этих, эти партии. Говорят, мол, все в порядке, все хорошо, Беннет и Сарт знают, что делать, все будет хорошо. Главное, что не Натаньял, главное, что мы прогнали ультратодоксов. Насколько эти люди действительно отдают отчет в том, что происходит, трудно сказать. Но вот мы пытаемся объяснять им такие статьи, выступления, которые, о которых э, я вот вам читаю, перевожу, и пишу: э, Каролина Глик, э, многие другие авторы, пытаются достучаться до этих людей. Действительно, речь идет о том, что. Многие поселенцы, многие жители людей из Самарии, то есть люди, которые это непосредственно коснется в самом ближайшем будущем, как бы не понимают того, что происходит, и все еще считают, что Беннет — это хорошо, это наш пример в Кипе и так далее. Когда наступит это прозрение, трудно сказать. И я боюсь, что, в общем-то, когда эти люди осознают, что они сделали ошибку, будет уже очень просто И это большое мое опасение, это правда. Ну и теперь наверное, давайте перейдем к следующей теме – арест и освобождение израильской пары в Стамбуле. Да, да, Сергей, да, было и такое на этой неделе. В прошлый четверг два израильских туриста в Стамбуле, собственно, пара Наталья и Морди Вакнин, стали заложниками турецкого режима. Они были арестованы на туристическом объекте за преступление, которое состояло в том, что они сфотографировали вид, на котором виден дворец президента Турции Реджепа Эрдогана нелепость этого обвинения, она просто ошеломляет, потому что тысячи туристов ежедневно фотографируют дворец Эрдогана. и у Гугла есть гораздо лучшие фотографии дворца Эрдогана, чем те, которые были сняты издалека израильской пары. обвиненной как бы в шпионаже или не знаю в диверсии, в попытке я не знаю подорвать этот дворец. И, конечно же, на нарушение международного права Турция даже не сообщила Израилю об аресте военных. И представители турецкой полиции первоначально заявляли, что пара будет депортирована, а потом и стали говорить о том, что их обвинят в шпионаже, и э, ставили под страж. Собственно, э, в итоге э, усилия э, дипломатические, политические э, привели к тому, что э, эта пара вернулась в Израиль. Но какую цену за это заплатил Израиль, э, пока что остается неясным. Дело в том, что как бы, правительство заявляет, что никакой политической цены не было, что вот просто так Эрдоган ни с того ни с сего арестовал двух израильтян, а потом просто так их отпустил. При этом как бы случайно совершенно в Хайфе построен новый порт. И в конкурсе на управление новым портом фаворитом была компания из Объединенных Арабских Эмиратов, которая в общем, по всем параметрам подходила великолепно. И тут она выпала как-то из этого конкурса, и теперь туда вошла фаворитом турецкая компания, которую в прошлом забраковали по соображениям безопасности. То есть, может быть, это, конечно, не связанные вещи, но тем не менее все это очень напрягает. И в как бы все это стоит увидеть в общем контексте. На протяжении десятилетий Турция была ближайшим союзником Израиля в регионе еще с 50-х годов, особенно Бангуриона. и было очень интимное сотрудничество, разведданными обмена информацией. Все начало меняться, когда Эрдоган пришел к власти в декабре 2002 года. Поскольку Эрдоган, он такой не османский, исламский империалист. Фактически он возглавляет партию, которая является филиалом турецким братьев-мусульман. И он злобный анти И он сумел за годы своего правления полностью разорвать союз Турции с Израилем. И э, напротив, как бы лояльность Турции стала при врагам Израиля. В первую очередь Хамас, который тоже является филиалом братьев-мусульман, как и правящие ныне как, как находящая в израильскую коалицию партии РАБ. И э, как бы не, не уходя далеко в историю э, того, что происходило, как бы можно сказать, что сегодня оперативный штаб Хамаса находится именно в Стамбуле, в Турции. То есть там и собирают деньги для Хамаса, и, э, по сути дела, оттуда планируются теракты. Э, и это мы говорим о государстве члене НАТО, да, на секундочку. Кроме того, идет со стороны Турции постоянно подрывная работа в Иерусалиме, особенно на Храмовой горе. И тратится десятки миллионов долларов турецкими структурами разными на проекты в Иерусалиме в целом, на Храмовой горе в частности, чтобы как бы оттереть евреев от этого места и вообще захватить позиции и лояльность арабского населения Иерусалима и превратить Турцию в доминирующую державу на Храмовой горе и в Иерусалиме. И... Поэтому как бы, возникает опасение, что требования э, Эрдогана, которые, безусловно, были озвучены, мы не знаем просто, насколько их удовлетворили, они касались каких-то э, отношений к Хамасу со стороны Израиля, каких-то уступок к Хамасу и уступок Турции э, в Иерусалим. Вот. И, в принципе, практика захватывать э, заложников для всех диктаторских режимов, мы, мы помним, прекрасно знаем, это очень популярно. И, собственно, Эрдоган уже не раз этим пользовался. Самая известная история, когда он там, собственно, куча немецких граждан сидит у него в заложниках. Он требует от Германии всяких послабления. Но вот было дело, когда он захватил э, пастора э, американского. Это было Бранс. Это было при Трампе. И сначала все-таки Трамп как бы осторожно очень, потому что Турция член НАТО, и стратегическая важность. Там от база, и, и, как она, Инжерик находится стратегический бомбардировщик американских. И Трамп, он же в общем-то, человек делал, он говорит: ну давайте договариваться. Ну, взяли нашего человека, пастора, там, винили тоже в преступлении, он шпионом был пастор. Боже, одуванчик. Ну ладно, как мы его достанем? Трамп там начал, то есть не Трампа, а Эрдоган начал что-то там грузить. Трампа, потом сказал: вот израильтяне арестовали нашего человека, шпиона турецкого в Иерусалиме, который собирал деньги, распределял деньги для Хамаса. Вот, пусть Израиль его отпустит, и тогда мы отпустим вашего брата. Трамп сказал, ну отпустите уже. Вы же его уже все равно поймали. Он уже сделать ничего не может. Ну так он будет у вас сидеть. Пусть он валит в Турцию. Израиль сказал, ладно, для тебя, Трамп, все, что хочешь. Отпустили этого духа. И тогда Эрдоган говорит, о, они меня слушаются. И потребовала у Трампа, чтобы тот еще и экстрадировал Хулу Гелен. Гелен ⁇ это турецкий религиозный деятель, который живет в Пенсильвании, скрывается от Эрдогана, который фактически является оппонентом Эрдогана и давним его врагом, и Эрдоган думал, что под, под, под шумок его вытащить и заменить. Но Трамп, это же Трамп, сказал, ах, ты хочешь у меня еще Гелена? И тогда он обвинил, обвини, мы об этом тогда говорили два три года назад, что вводятся тарифы на турецкий экспорт в США. И Эрдоган понял, что с Трампом лучше не иметь дело, и через два месяца Брансу было пущено. И вот теперь ситуация с Израилем как бы отпустили эту, эту пару, они вернули, слава богу, в Израиль. Что Израиль им пообещал, трудно сказать. И, к сожалению, как бы у нас нет никакой информации. Может быть, в будущем мы увидим послабление в отношении э, Турции. Может быть, вот как раз эта самая история с портом хайским, что, конечно, очень плохо, потому что не случайно турецкая компания выпала из этого конкурса по соображениям безопасности. Это наши враги прямые, и они будут управлять э, важнейшим израильским портом. Как будет распутывать это правительство, будет ли оно распутывать эти проблемы? В общем, мы увидим в будущем. При том, что у Израиля, на самом деле, есть несколько инструментов давления на Турцию, которыми просто это правительство воспользоваться не решилось. Но это просто еще говорит о том, насколько слабым рыхлым с помощью являются нынешние правительства. Увы. Сергей. Да, вот давайте-ка попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Спасибо за ваш анализ. Вот я хотел вас сказать несколько вопросов, если можно. Мой первый вопрос. Вот вы заключили, вы закончили бюджетом, и согласно вашего бюджета выделяется какая-то сумма израильского бюджета? Выделяется какая-то сумма, допустим, в основном вашим республикам? И как это ведется, например, их спрашивают о зачетности, как они потратили деньги, или никто не спрашивает. Просто выделили, отдали, и все. Это первый вопрос. Второй вопрос у меня к вам. А как вы считаете, например, вот э, в Израиль не входит ни в какие организации, НАТО и так далее, вот допустим. Если бы Израиль вошел в эти организации... Они бы имели какую-то, допустим, помощь от этих организаций, НАТО, в борьбе с палестинскими террористами? Там бы были какие-то э, подразделения, находились бы в Израиле, которые бы следили, что происходит и все в этом отношении. И третий вопрос к вам. Вы бы не могли немножко рассказать больше о себе? Кто вы, что вы, чем вы занимаетесь в Израиле, чем вы занимались в России? И, в принципе, немножко больше о себе лично. Спасибо. Спасибо, у нас есть, Сергей, сколько? Минут 4, да? Ну, у нас есть минут На... да, 5, наверное, даже. Окей. Ну, я постараюсь уложиться как смогу. По поводу денег: во-первых, израильский государственный бюджет не, не включает в себя финансирование автономии. То есть автономия получает от Израиля деньги. Она сейчас получила полмиллиарда долларов, но полмиллиарда шекелей, прошу прощения, но это не как бы, не деньги бюджета. Это по другим статьям проходит. Вы, видимо, имели в виду 30 миллиардов шекелей, которые выделяются на э, арабский сектор. Вот здесь есть проблема, потому что, в принципе, да, Израиль, как бы говорит, арабский сектор, он как-то более отсталый, чем еврейский, мы должны туда много вкладывать денег, при этом все понимают, что деньги там просто разворовываются, поэтому в арабских деревнях грязно и, и плохая инфраструктура, не потому что им не давали денег, а потому что они разворовываются. Но Израиль говорит, ну ладно, мы дадим больше, будем как-то следить за этим, а налоги они все равно все не платят там. Да. Но раньше, если, конечно, в бюджете существуют статьи, вот это столько денег на больницу в Сахми, столько денег на э, инфраструктуру в где-нибудь в где Назарете и так далее. Другое дело, что в этом правительстве все эти деньги оказались под контролем партии по Рам. То есть теперь братья-мусульмане будут решать, кому давать, кому не давать. И если в прошлые годы э, был публиковался план подробный, мог каждый почитать, если интересно, сколько денег на что спланировано, то сейчас этот план не опубликован. То есть, по сути дела, РАМ получил 30 миллиардов на то, чтобы раздавать тем, кому он хочет, и не давать тем, кому он не хочет. И мы, как раз говорили в прошлый, в прошлый раз, мы об этом говорили, о том, что это приведет к тому, что те израильские арабы, которые были настроены на интеграцию, они будут теперь уходить от этого, потому что они понимают, что они денег не получат. Деньги распределяют те, кто хотят, чтобы они были хамасниками. И это большая проблема этого правительства, колоссальная проблема. На самом деле. И результаты мы уже видели по заявлениям Трафика вот, Хадаби, главы русской деревья Теперь по поводу второго вопроса. Израиль, может быть, и вошел бы в НАТО, но категорически против сотрудничества с Израилем в НАТО возражает Турция. То есть Турция Эрдогана — буквально ультиматум. Никаких совместных учений, никаких совместных мероприятий, ничего общего с Израилем. И как член НАТО Турция, так сказать, своего веток заявляет, и ничего сделать с этим нельзя. Теперь я не считаю, что было бы успешно и полезно, если бы представители НАТО или каких-то других альянсов западных находились бы в Израиле как бы, как бы для нашей защиты. Потому что опыт прекрасно показывает, что если евреи доверяют свою безопасность европейцам, то из этого получается катастрофа европейского еврейства. Вот народы Европы, все народы Европы, в этом смысле нельзя обвинять только немцев, все народы Европы очень любят убивать евреев. Но вот защищать — это дело такое. Поэтому защищать мы должны себя сами. И, безусловно, Израиль бы выиграл от разных союзов тех или иных. Но сегодняшняя политическая коннотация такова, что нам ничего такого не светит. У нас действительно была возможность при Натанияу и Трампе создать что-то вроде Ближневосточного НАТО с Эмиратами, Саудовской Аравией и с их союзниками. Сегодня, когда у нас в правительстве братья-мусульмане, а в Америке администрация Байдена, я думаю, что это тоже на повестке дня не стоит. Есть сотрудничество, но не в широком плане. И теперь, что касается вопроса обо мне. Чем я занимался в Советском Союзе? В Советском Союзе я ходил в школу. Чем я занимаюсь в Израиле? Я закончил технион и работаю в сфере высоких технологий. И параллельно к работе в сфере высоких технологий я вот занимаюсь публицистической деятельностью и стараюсь объяснять сионистскую позицию на русском языке, позицию правого консервативного сионистского лагеря Израиля. И вот благодаря замечательной, замечательному народной волне у меня есть эта возможность каждую неделю доносить до вас то, что мы в правом израильском национальном лагере, консервативном и сионистском, думаем по поводу происходящего. Вот как-то так, Сергей. Ну и еще довольно активную политическую позицию свою выражаете не только так сказать, в эфире, но и я знаю, вы в Ликуде были, представляли Ликуд. Да, я состою на партии Ликуд. Более того, даже вхожу в так называемый центр партии Ликуд. Это звучит по-русски особенно красиво. Я с ЦК партии. Вот, но Центральный комитет партии Ликуд это не совсем то, что мы все представляем, когда мы вспомним Центральный комитет коммунистической партии Советского Союза. ЦК Ликуда это фактически просто активная партийная группа, составляющая примерно 3000 человек. Всего в Ликуде около 300 тысяч, и 3000 — это как бы активная группа, которая, по сути дела направляет партию, э, принимает решение, э, резолюции, определяет кстати, позицию, которая затем озвучивают депутаты в Кнессете и представители. То есть все-таки это как бы не то, что это в каком-то руководстве. Александр, там, у нас я, есть я, еще минута времени. Давай, Может, давай. попробуем еще звонок принять? Добрый день. Добрый курса. день, господа. Я быстро пошел, мало времени осталось. Скажите, пожалуйста, то, что я, я вам благодарю, что вы начали передачу с наших прекрасных, я считаю, новостей. То, что произошло в Вискансене. И, и скажите, у вас никто из вашей прессы не собирается написать то, что вы сделали, ваше государство, по отношению к солдату, который убил террориста, и его посадили, и он сидел, и особенно большую благодарность, скобка, Либерману, который тогда был министром обороны, который обещал, и как всегда соврал, и парень посидел, не знаю, сколько 10 месяцев или больше в тюрьме. Почему? Чтобы вы чтобы привели пример случае, как демократия настоящая должна работать. Спасибо и всего самого лучшего. Спасибо. Но это даже не вопрос, скорее реплика. Вы правы, абсолютно, Либерман, э, лживый э, человек. По сути дела, его партия больше напоминает мафию и ведет он себя как мафиози. Сейчас он дорвался до главного бюджета страны. Это, конечно, очень печально для Израиля. Но ждать от него каких-то полезных действий, каких-то человеческих действий, ответственности за свои слова, невозможно. И, так сказать, я думаю, что как в вот некой известной шутке в анекдоте про Шимана Переса, Либерман никогда не выполняет своих обещаний, чтобы не создавать прецеденты. И да, безусловно, Элеора Зария за убийство террориста отсидел в тюрьме. Но, в общем, все это закончилось благополучно. Сейчас у него пекарня в Иерусалиме, очень популярная, потому что огромное количество людей в стране считают его на самом деле, считают, что он был прав, что он сделал все абсолютно правильно. Хотя формально действительно. Он не сделал правильно. Это не был бой, в котором он уничтожил террориста. Террорист был уже как, как бы нейтрализован. Ильо Розале утверждал, что он боялся, что террорист мог взорваться. Действительно, какие опасения могли быть? То есть он был, он был, безусловно, прав, но формально, как бы он нарушил приказ, он выстрелил в нейтрализованного террориста. Он отсидел за это, теперь он пользуется популярностью в обществе. Хотя, да, Израиль и правоохранительные органы, и политики его осудили. Ну, спутный позор нашим нашему тугу и нашим политикам. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. До встречи.